Всем известный Игорь Коношевский, который каждый день своим ртом уничтожает сотни хаймарсов, оказался не так долог от правды. Совсем недавно у Чехии показали, какие хаймарсы каждый день российская армия уничтожает в Украине. Надувные макеты чешского производства прекрасно исполняют роль ложных целей для российских оккупантов. А пропаганда Кремля продолжает приводить цифры уничтоженной техники которые в разы превышают общее ее количество, которое вообще было поставлено в Украину.